Здравствуйте, Метео ТВ о погоде. Информация предоставлена гидромедцентром России. На большей части Дальнего Востока сохранится повышенный фон атмосферного давления, поэтому без осадков. В Якутии, в континентальных районах Магаданской области, на Чукотке удержатся крепкие морозы минус 40-45, в районе Верхоянская ниже 50 градусов. В Хабаровском крае в Амурской области и в Забайкале около 20. А циклоны заденут только острова, Приморья и Забайкали. Здесь везде пройдет снег, поднимется ветер. Но не так холодно. Днем на Курилах 0-5, на Сахалине и в Приморье около 10, на Камчатке до минус 15. В центре и на юге Сибири давление низкое, погода облачная и снежная. В Красноярском крае и в Иркутской области 10-15 мороза. На юго-западе теплее, в основном минус 2,7. Но в зоне довольно активного циклона снегопады паровистый ветер метели на дорогах снежные заносы. В Омской и Тюменской областях, а также в Ханта-Мансийском автономном округе чуть прохладнее 8-14, но здесь и снега поменьше. На Ямале около 20 снег небольшой. А Восточнее, на Таймыре и Вовенке в арктическом воздухе морозы серьезные. 40-45. Осадки маловероятны. На Урале в тылу Циклона временами снег и минус 10-15. Как видно на снимках из космоса, европейская территория России почти полностью закрыта облаками. А в северные районы новый атлантический циклон принесет снег, метели и повышение температуры. На Кольском полуострове всего 1,6 ниже нуля, в Архангельской области в Карелии минус 3,8, в Вологодской области около 10. Атмосферный фронт вызовет снег и в северо-западном районе днем здесь минус 1,6. В Калининградской области без осадков и 1,6 тепла. Погожий, но морозный день ожидается в центре и в Черноземье. Здесь минус 10. А вот в Поволжье при такой же температуре местами не исключен слабый снег. Холодно будет на юге. Пройдут дожди с мокрым снегом. Порывистый ветер поднимет метель. Преобладающая температура 0-5. В Санкт-Петербурге минус 1,3, небольшой снег. В Москве осадки маловероятны. И днем минус 8,10. К этому часу это вся информация о погоде. Я желаю вам приятного отдыха. Всего самого доброго и до встречи. Ну вот, теперь вы подключены к интернету.